Снег ты. Ты усталый взгляд, песня печальная Не смотри на меня, я так не вынесу Дальше не без тебя Thank you.